Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст, и так получается, что я довольно много читаю научно-академической литературы. По разным темам, в, котором, в которых или являюсь экспертом, или хочу им стать, и в том числе по играм. Что такое игры, как их делают, как их надо было бы делать, как они влияют на нас, как мы влияем на них. Исследования на такие темы ведутся по всему миру, хотя и отделены от массового потребителя как минимум тройным, а то и четверным замком. Во-первых, эти статьи практически без исключения написаны на техническом английском языке, с активным использованием терминологии и нерусского алфавита. Читать их со словарем очень трудно, а для человека постороннего и вовсе каторжно. Во-вторых, кроме латиницы, там еще всякие альфы с бетами и омегами. Проплывают. Формулы, графики, гипотезы, научный стиль изложения. И все это расшифровать и понимать для нормального, неподготовленного к подвигам человека довольно непросто. И вопрос здесь совсем не в успешном броске на интеллект, а в том, что очень легко ошибиться в трактовке. И недооценить или переоценить то, о чем там вообще. И причем в десятки или сотни раз. Ну и кроме того, официально эти статьи лежат на сайтах хищнических академических издателей, которые хотят за каждую столько денег, сколько они за всякую богато украшенную книгу правил просят. И вы не думайте только, что это буржуи там с жиру бесятся, и это цена абстрактная, которую никто никому никогда не платит. Просто как-то так считается почему-то, что ученые пишут для ученых, а каждый университет или не платит сразу скопом за подписку и доступ ко всему сразу. Ну или не платит, и оттуда люди бегут. Бонусный четвертый замок это то, что не все статьи одинаково полезны. Большая часть, честно скажем, это такие небольшие улучшения в каких-то задачах, которые у нас в настольных ролевых играх вообще могут и не возникнуть вообще. Важные и полезные штуки там, конечно, попадаются, но тяжело читаемая ерунда очень сильно расхолаживает энтузиастов. Это все ведет к тому, что э, даже до обычного практика из э, геймдиза, из большой богатой э, фирмы, такие статьи не доходят. А до простого русскоязычного ролевика и подавно. И так как я такие штуки читаю часто и в большом количестве, да и сам написал что-то в районе уже, наверное, сотни, то считаю своим долгом некоторыми находками с вами делиться. В качестве первого шага я давно хотел вам рассказать э, об одной хорошей модели, которую я лично считаю весьма полезной. На самом деле на форумах я уже пару раз о ней рассказывал. Сильного возражения не получил, хотя не все сразу согласились, что она хороша. Но сейчас давайте в новом формате расскажу вам заново, чтобы потом можно было из следующих выпусков сюда ссылаться. Модель называется «Механика, динамика, эстетика». Этой модели уже 15 лет, она не нова совершенно, но о ней полезно знать. Ее авторы широко известны в узких кругах профессор Робин Ханик, чуть менее, но тоже известный в узких кругах Марк Лебланк, ученый и подкастер, более э, успешный как подкастер, чем как ученый, и тогдашний аспирант Роберт Зубик, который э, особо ничем пока не прославился, кроме этой модели. Сейчас они кто где, а тогда они все трое работали в соседних университетах города Бостона, различия между которыми, в общем-то, никому кроме, никому вне Бостона не важны и не нужны. Значит, схема очень проста. У каждой игры есть механика, динамика и эстетика. Механика это то, какие мы кидаем кубики. Это то, как ходит конь в шахматах, а как ходит ферзь. Это то, как считаются голы и очки в хоккее и в теннисе. Это э, как и когда и кем мешается колода карт. Это э, используются ли миниатюры и так далее. Особенно э, один из авторов Ле всегда настаивает на том, что любая игра это ведь такой как бы, компьютер, такая вычислительная машина, с которой игрок чего-то такое делает. Там колесики крутятся, щелкают и что-то выдают игроку назад. В этом смысле все равно мы... Про подземелья и драконы, про врата Балдура, про э, казаков-разбойников, про колонистов, про шашки, про догонялки. Все, все это применимо везде. Значит, это механика. Динамика это то, как эти правила, механические, действуют уже в момент игры. Это то, что шахматная партия, скажем, она делится на дебют, миттельшпиль и эндшпиль. И у шахматистов в голове есть разные стратегии для каждой. Динамика это то, что в Подземельях и Драконов мы сначала создаем персонажа, а потом им играем из сессии в сессию. И, создаем мы, и играем мы дольше, чем его создаем. И все эти идеи о том, что игра дольше, чем создание, о том, что, что персонаж идет из одной сессии в другой, они в начале развития хобби совершенно были не очевидны. Но как-то вот они так вот, так вот появились. И э, э, динамикой будет также, что какие-то вещи у какого-то отдельно взятого персонажа получаются прогнозируемо лучше других. И действительно, многие части динамики можно, проанализировав механику, вывести заранее. Ну, скажем, вот идете вы к новому ведущему, а он вам с порога заявляет, «У меня днды как ДНД, только двадцатигранник я не люблю, не барское это дело, задайся платить, я кидаю 3D6». И вы сразу можете догадаться, что распределение будет другое, не вот так, а вот так. Это любой ролевик знает. И, но кроме этого, скажем, единичек можно не бояться, но и двадцаток не ждать, ну и так далее. Сейчас таких вот прогнозирующих моделей, их очень много, и среди них очень много хороших, но используются они в основном в разработке видеоигр, потому что тестирование новых правил за столом, ну, в общем-то, часто может быть сделано настолько же веселым, как и обычная игра. А для видеоигр это длительный, ненадежный, трудоемкий и затратный процесс. Значит, это были механика, динамика. Следующее у нас это эстетика. Эстетика это то, что возникает уже на этапе контакта игрока с игрой. Это то, что скажем, в ролевые игры мы играем в команде. Можно играть без команды? Можно. Многие играют один на один или вообще в одиночку. Есть такие и системы, есть... Модули даже под популярные системы, под, под подземелья и драконы. Есть модули, которые, в которые нужно играть без мастера, вообще в одиночку. Заперся и играй спокойно. Механика это позволяет, динамика это держит. Но на практике это, ну, скорее исключение. И людей, которые вот так бы еще и еще годами играли бы в одиночку, довольно мало. А в команде как собак не резать. Эстетика это антураж. Это то, как выглядят персонажи игроков, как часто они имеют шанс погибнуть, как часто они гибнут, как они взаимодействуют с общим воображаемым пространством, каких целей пытаются достигнуть. Вот это вот все. Эстетика это что, если вы идете на хоккейный матч, то вы будете орать шайбу, шайбу, а если пойдете на шахматный, то наверное будете по большей части молчать. Ну или орать лошадью ходи, но это уже другой жанр. Если вы идете на, ну на реслинг или на суму, то вы можете ожидать, что спортсмен в какой-то момент на вас свалится. Особенно если вы сидите довольно близко к центру, к тому месту, где что-то происходит. Но если вы пойдете на, я не знаю, на бильярд или на дартс и на вас начнут валиться игроки, то это вас весьма и весьма удивит. Пока что, надеюсь, все ясно и понятно, но, наверное, непонятно, в чем, в чем самое главное, в чем панчлайн, в чем цимис. А цимис в том, что игрок всегда игрок всегда идет от эстетики к динамике, к механике. А игродел идет наоборот, от механики к динамике, к эстетике. Это иногда им помогает, иногда мешает, но это всегда так. Никто не скажет из игроков, вот хочу поиграть по системе, чтобы D20 кидать, или там D100, или D38. Могут сказать иногда, что хочу поиграть по системе, где кучу кубиков надо кидать. Или наоборот, что где ничего кидать не надо было. Хочу быстро, весело, брутально. Или хочу вдумчиво и головоломно. Хочу фэнтези, хочу пиратов, хочу ниндзя, хочу зомби. Хочу, хочу, хочу. Сделай мне красиво вот таким вот образом. Потому что игрок идет от эстетики. Создать же искусственно эстетику можно только до какой-то степени. Описаниями, картинками, этим вот самым антуражем, красками. Создать динамику тоже очень трудно. Она сама из механики получается. Если ее создавать насильственно, как, скажем, вот классы для развития персонажей в «Подземельях и драконах», о которых мы недавно беседовали то надо быть к, готовым к тому, что игроки на них наплюют и будут мультикласситься и окунаться на 1-2 уровня повсюду. Почему динамика такая? А потому что вы классы такими написали. Писали вы их не ради этого, но получилось так именно из-за них. Тестировать надо было. Тестировать и думать. Скажем, если вы хотите больше успевать за сессию и чтобы провисов не было, недостаточно просто так решить, что... Больше провисов не будет. Сегодня тормозить не будем. И не тормозить. Нет, можно, конечно, но не сработает. А что можно, это можно добавить в механику какие-то счетчики, какие-то таймеры. Можно упростить процесс кидания кубиков. Можно фронты ввести, как в играх по Апокалипсису. Можно много всего выдумать. Но вы будете идти с этой стороны. Со стороны механики, тогда уже э, динамики и только в последний момент эстетики. Такая вот схема, которая позволяет если не выдумывать игры и модули, то как минимум понимать, почему некоторые вещи срабатывают как хочется, а некоторые как всегда. Потому что вы всегда пилите механику. И из нее как-то сама собой получается динамика, которую частично можно особыми методами и тестированием предугадать, и она вызывает в игроках какие-то чувства. И это уже эстетика. Если в описании игры вы обещаете какую-то эстетику, а она не поддерживается механикой и динамикой, вас ждет только ненависть игроков. Потому что они это, они это просекут, они это найдут. Удовольствие от игры у игрока идет от эстетики. И только если слегка начинает быть заметно из каких частей динамики получается эта эстетика, то только тогда начинают любить какую-то часть этой э, динамики. Ну, скажем, э, радость от победы над драконом. Она идет от того, что была боевка, был дракон, какой-то интересный монстр, и э, мы не сложились бездарно, то есть какая-то тактика. И ради этого, когда люди хотят вернуться домой и радоваться тому, что они победили дракона, они начинают терпеть многочасовые бои, например, с длительными тактическими решениями, с какими-то стратегиями, с кучей правил на эту тему. Потому что эти правила, они знают, они видели это, они прочувствовали это. Эти правила позволяют им достичь тех чувств, которые они хотят испытывать. Так с динамикой. А механика, но ну механика это где-то там в глубине. Есть и есть шут с ней. Д10 так Д10, Д20 так Д20. Какая разница? Ну карты. Такие вот дела. Если понравилось, расскажу как-нибудь еще парочку таких баек. С вами был Радагаст. Хороших вам эстетики, динамики и механики.